куда же девать деньги, которые вы зарабатываете? Работаете сейчас нам все расскажет Елена, прекрасная, премудрая королева финансов. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Большое вам привет из Хабаровска. У нас уже вечер, у нас все уже пришли с работы, чтобы вот узнать, а что же делать чтобы стать богатым э, и умным. Мне кажется, мы выбрали самое удачное время для проведения прямого эфира о деньгах, потому что да. сегодня только 2 ноября. И если вы хотели начать новую финансовую жизнь с понедельника или с начала так, месяца, да. то вот он самый лучший день. В жизни. Согласна, согласна. Вроде как существует такое поверье о том, что нужно все начинать с понедельника или с начала месяца. Я всегда говорю о том, что начните просто это делать, а там уже маленький результат, это все равно результат. Но мотивации начать со второго числа, конечно, больше будет. Да, самое лучшее время начать это сейчас, независимо от дня недели и даты на календаре. Елена, пока наши участники подтягиваются, расскажите нам, уже практически подходит к концу 2020 год, но мы уверены, что не подходит к концу вся вот эта вот феерия, в том числе и финансовая, да, вся эта нестабильность. Во что вкладывать сейчас вообще совершенно невыгодно? На какие даже финансовые инструменты можно не смотреть, не тратить свое время? А на что стоит обратить особое внимание, особенно в этом году? Чтобы... Невыгодно те, кто... экспериментировать. Не да, невыгодно экспериментировать. То есть любые эксперименты, которые вы себе придумываете, они не могут не оправдаться, и это невыгодно. Невыгодно вкладывать единственные деньги или все запасы в какой-то один инструмент. Невыгодно вообще оставаться без запасов финансовых, то есть обязательно должна быть подушка финансовый резерв, обязательно должна быть финансовая защита в виде полиса долгосрочного страхования, а вот уже дальше можно как раз-таки сформировать инвестиционный портфель в разных инвестиционных инструментах, но только на свободные деньги, чтобы... Ну, если вдруг захочется съездить весной отдохнуть, ну, мало ли, Баба. чтобы потом с, инвестици... с инвестицией не вытаскивать и минус не фиксировать, выгоднее все-таки заранее все спланировать и часть денег оставить в наличности. На черную весну, Елена, ну вы говорите, что учить и тратить так, чтобы зарабатывать. это как? И накопить, да да да. да, да, да. Да, в нашем, в нашем понимании тратить и там, копить, это вообще две да, разные да. вещи. Как это возможно совместить? Я всегда говорю о том, что мы тратим на эмоции. И э, как чаще, всего, чаще всего мы бежим в магазин для того, чтобы поправить себе настроение. Девчонки, сознавайтесь, так это? Это мы, это мы. Ну, и, соответственно, когда у нас дурное настроение, мы бежим и тратим очень много, делаем пустых трат, ненужных. Они нас порадуют, но сиюминутно. Завтра мы уже не вспомним об этих эмоциях, и мы опять уже хотим себе бежать, радовать. И здесь очень важно вот, оценивать эти эмоции по какой-то, ну, давайте, предположим, там пятибальной шкале. Вот я купила машину сама без кредита. Сколько эмоций мне это доставит по пятибальной шкале? Пять. Десять. Десять. Совершенно верно, очень много, да, это максимум эмоций. Я буду горда собой, я купила сама машину без кредитов, у меня теперь есть машина. Ну, огромное количество эмоций, которые я еще буду хвастаться там, наверное, в течение полугода, так точно, и рассказывать знакомым, родственникам, друзьям и подписчикам в соцсетях, как это сейчас принято. Ну, а если мы просто пойдем и пообедаем в каком-нибудь кафе рядом с офисом, или же мы зайдем и купим там булочку с кофе на вынос, потратим там 300 рублей, мы же не будем этому так радоваться и феерично рассказывать из, каждого, из каждой возможности, правда? Зато мы будем а, радоваться сейчас. Сию, а сию, да. Сиюминутное удовольствия очень важны. Сиюминутные удовольствия они важны, когда они доставляют действительно глобальное удовольствие в целом. Но в, в массе своей они бесполезны, потому что фактически вы порадуетесь несколько секунд, и у вас все равно состояние не изменится. А если мы 300 рублей тратим каждый день ну вот на там, кофе, там, с, не знаю, с пироженкой или еще что-то, то это 9 тысяч в месяц. Отложить эти деньги, и будет неплохой капитал, который позволит купить машину. То есть я всегда утверждаю о том, что <кх> Так, сейчас тоже свет поправлю. Я вижу, что девчонки ну, там поправляют свет. Я тоже подумала, что надо свет поправить. Я всегда утверждаю о том, что эмоции мы подменяем. То есть нам вроде хочется свою квартиру, большое путешествие, свою машину. И вместо того, чтобы отложить эти 300 рублей вот на эту глобальную большую цель, мы идем и начинаем себя радовать здесь и сейчас. И большая цель, она неисполнима, потому что мы потратили эти деньги. А представьте, если мы э, там тут 300 рублей сэкономим, там 50 рублей сэкономим, там еще 100 рублей сэкономим. Формально мы быстрее подойдем к своей заветной мечте и больше получим эмоций, чем если просто будем себя разменивать вот на такие мелочи. Я даже считала, что если 100 рублей в день откладывать по 5%, то получается за каждый день по 100 рублей, и я накоплю полмиллиона за 10 лет. Ну, соответственно, если по 300 рублей каждый день откладывать, я полтора миллиона накоплю за 10 лет. Кажется, что это вроде как долго, но на самом деле, если начинать как можно раньше, то уже и процесс будет двигаться гораздо быстрее. Я начала, я начала заваривать кофе на работе, а не покупать <связываю> <связываю> Вот, <связываю> я вас поздравляю, вы большая молодец. Качество жизни при этом не потерялось. Я любимый, с любимым напитком, я все равно э, довольна качеством этим кофе, этого кофе. Но при этом я сэкономила. <связываю> я не говорю о том, что, вы что вы нужно вы сажаться вы? на хлеб и воду. Ни в коем случае. Нельзя. Я, наоборот, запрещаю. Но я э, призываю вас... Более осознанно относиться к каждой покупке. Почему я сейчас хочу потратить на эту кофточку? Вот я зашла там после работы в торговый центр. Зачем? У меня настроение плохое. А почему оно плохое? Да потому что хочу на Мальдивы загорать, а не на работу ходить. Ну так давайте это себе как цель поставим и попробуем. Может не на Мальдивы, может на что-то другое. Но это в любом случае гораздо ближе будет к вашей мечте, чем очередная кофточка. В общем, лучше без кофточки, но на Мальдивах. А на Мальдивах кофточка, не знаю, нужно только да, купальник. Да, на, на купальник. Вообще, на самом деле, нам очень сложно, потому что мы работаем в торговом центре, у нас магазин в торговом центре. Очень сложно просто мимо идешь, мимо а, зары, витрины, там, новые коллекции. Ты идешь такой, господи, не надо. всего не необходима. Вообще, нафиг, Мальдива, ну. мне нужна блузка. Вот девочка будет ну, очень, очень сложно. сложно. Девочка будет очень сложно. Я, я понимаю ваше чувство, потому что действительно у нас маркетологи в 21 веке, они невероятно талантливые ребята, и они делают все для того, чтобы человек зашел, даже уже и каких только разновидностей маркетинга не существует, там и цветовой маркетинг, и по запахам маркетинг и так далее, чтобы пахло так, чтобы ты зашел, чтобы цвет был там такой, чтобы ты зашел и так далее. Но останавливаться нам помогает несколько упражнений. Такое самое простое упражнение – это перевод покупок в часы своей жизни. Вам нужно посчитать, сколько вы зарабатываете в час. То есть разделить. Если вы работаете 5, так скажем, 5 дней в неделю, 8 часов, то в месяц вы работаете 176 часов. Делим свою зарплату на 176. Получаем какую-то цифру, которую мы зарабатываем в час. Видим кофточку которую вроде как хочется приобрести, не жить, не быть. И делим стоимость кофточки на стоимость своего часа. И, и дальше мы получаем какую-то цифру итоговую. Сколько часов я должна отработать, чтобы м -м, вот эта кофточка у меня оказалась в руках. А, про, дальше, а, а потом просто слушаем свои, так скажем, чувства и свое, ну, можно сказать, так, красивое сердце. Но на самом деле, по сути, надо почувствовать просто свои ощущения. Если жаба задушила, ну, то есть я там, предположим, за кофточку должна отработать, ну, не знаю, там, целый день, чтобы эту кофточку купить. Ну, вот так получилось в моих расчетах, что я зарабатываю, кофта стоит таким образом, что это 8 часов моей работы. И вот я представила, представила что я хожу на работу, занимаюсь этими же обязанностями, встречаюсь с такими же людьми, когда-то очень приятными, ну, когда-то не очень, приятными бывают разные ситуации на работе и вместо того чтобы получить за отработанное время деньги я получаю эту кофту и вот каково мне мне приятно или нет мне хочется ее брать или нет и если вдруг вам не хочется тогда и не нужно тратиться это бесполезная трата но если вдруг по какой-то причине вы говорите да все равно я буду очень рада ей тогда пожалуйста возьмите ее но это уже будет осознанная покупка, это уже будет не эмоциональная сделка, а, так скажем, четкое взвешенное решение. Я сейчас пришла с маникюра, на которой я работала три дня, и мне стало немножко не по себе. <сícar> <сícar> а я подумала, что пришло время задать себе неудобный вопрос и пересмотреть всю свою жизнь. <С чистого> <сícar> <сícar> Девчонки, да? на самом деле, я же все вот эти вот советы в этой книжке изложила. То есть достаточно просто можно взять и пройтись по пунктам и... Не меняя себя, не меняя каких-то своих там внутренних установок психологических, я не пытаюсь заниматься лечением, потому что я знаю о том, что деньги очень связаны с психологией. Когда мы э, испытываем какой-то стресс э, э, там, дома, на работе, неважно, там, в общении с детьми, с друзьями, с родителями, мы очень часто склонны решать эти стрессы с помощью денежных средств. Или же это развлечение, то есть мы тратим бездумно на какие-то походы в рестораны, кафе, мужчины любят на алкоголь много потратить. Или же это так или иначе вот именно такой бесконтрольный шопинг. Не меняя себя, просто потихонечку-потихонечку выстраивая какие-то правильные привычки, мы таким образом придем к благополучию финансовому здесь и сейчас. Ну и, конечно, цели будут исполняться. Вот девушка пишет, что покупает все ваши книги. Ой, спасибо большое. Мне рада слышать. Это ну, смешный вопрос, немножко не про финансы, а про писательство. Да, всегда очень интересно. А вас на улице узнают, подходили к вам, когда говорили, Елена, я прочитала все ваши книги. Нет, вы знаете, нет, вы знаете, да, пока только в инстаграме мне пишут и сообщения о том, что а, я прочитала вашу книгу, это бомба, мне это безумно приятно, я думаю, боже, да, я именно так и хотела, я именно так и задумывала, потому что очень часто, ну, я вообще сталкиваюсь с, с такой ситуацией, общаясь с клиентами, особенно с девчонками, неважно сколько лет, там, и там 25 или там 65, потому что диапазон общения очень большой, и все мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами. Каждой девочке хочется хорошо выглядеть, красиво одеваться, путешествовать, быть уверенной в завтрашнем дне. И очень часто, к сожалению, девчонки зависят от своих там, вторых половинок, от родителей и так далее. Так вот я вот призываю перестать быть зависимой, просто начать беспокоиться о себе самой здесь и сейчас и выйти на другой уровень. Это возможно. А какой бы вы совет дали вот тем девочкам, да, в принципе, я думаю, одни девчонки, скорее всего, смотрит эфир. А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, да, вот они получают два раза в месяц аванс, потом зарплату. Как им начать откладывать вообще? Каждый день. Вот самое главное правило при откладывании откладывайте каждый день. Вот эта система типа заплати сначала себе, получил деньги, отпилил там 10, 15, 20 процентов. Она не работает. Почему? Потому что люди помнят, что у них там лежит хорошая сумма, и к середине месяца или ближе к концу месяца так или иначе они туда залезают. А когда ты откладываешь по чуть-чуть, но каждый день, пускай это будет ну, не 100 рублей, пускай это будет 50 рублей, 30 рублей, ну хотя бы просто начать. Тут важна система. Откладывая каждый день, вы будете думать, ну что там на этом счете? Это же вообще копейки. И это ни, ни, ни, никуда нельзя потратить. Но если это делать регулярно, да еще и если счет будет там с начислением процентов на остаток, то у вас там скопится неплохая сумма. Вот как я уже говорила, если по 100 рублей каждый день, то за год это 36 тысяч, если просто каждый день откладывать. А за 10 лет это полмиллиона. Ну вот и считайте, 50 рублей, если каждый день откладывать, 250 тысяч. 300 рублей – это уже полтора миллиона. Главное, в, в Срочно переведите себе пятьдесят рублей. онлайн-банк Пока не моего телефона прямо эфир, я не могу пока. <связывая> да, и самое главное, представьте, что вы эти деньги потратили как будто бы. Вот мы же легко расстаемся с небольшими суммами. Вот эту сумму, с которой вам легко расстаться каждый день, вот представьте, что я ее потратила. Я думаю, что 30 рублей даже с небольшой зарплатой можно каждый день там сэкономить. И когда вы со временем заметите о том, что, ой, а там неплохое, уже такое сбережение появилось, вам будет уже жалко своих усилий, вы уже поймете, что это работает. И уже с каждой, так скажем, выгодной покупки вы будете что-то откладывать. Ну вот, предположим, я запланировала своим близнецам купить шапки. Зашла в магазин, выбрала, думаю, хорошие шапки, но дайте две. И это получается уже какая-то такая не очень приятная сумма, ну не, не так, как я планировала, так скажем. Я залезаю в интернет, тут же начинаю искать эти же шапки, этой же марки нахожу на 300 рублей каждую шапку дешевле, тут же заказываю, благодарю продавцов и все, и ухожу. А денежные средства, которые я сэкономила, я откладываю на свой накопительный счет, Представит, как будто я эти деньги уже потратила. И вот еще дополнительное сбережение, и вот еще дополнительный рост капитала, запасов, запасов, как хомяки. Тут, тут сразу по горячим сюдам вопрос. Как откладывать учителю с зарплаты 25 тысяч, дома ребенок, два кота и счета по квартире? Мне кажется, вот этот человек должен написать тоже свою книгу, потому что я получаю чуть больше, как бы, чем 25 тысяч, у меня дома нет ребенка, двух котов, и, я, и у меня крыса. Но я не, не всегда э, вкладываюсь в бюджет, чтобы заплатить за коммуналку. В первую очередь, конечно, нужно посмотреть, а можно ли как-то оптимизировать расходы. Бы. Понятно, что чудес не бывает, если, если оптимизировать их некуда, да, то есть, ну, все, уже все, что можно было, там, в доме везде стоят энергосберегающие лампочки, счетчики на газ, на свет, на воду везде стоят. То есть, ну, невозможно оптимизировать какие-либо траты, как бывает. Соответственно, дальше мы думаем, а как нам увеличивать доход? То есть, если у вас зарплата 25 тысяч оптимизации никакой невозможно, думаем, как увеличивать. У преподавателей, конечно же, это прямой путь к, так скажем, к репетиторству, то есть самые простые деньги, которые лежат, это просто предлагать дополнительные занятия с детьми для того, чтобы зарабатывать. Если вам неудобно заниматься тет -а тет репетиторство не обязательно должно быть индивидуальным. Вы можете просто собирать группы деток и заниматься там дополнительно зарплату с детками в нескольких количествах. То есть, например, у нас... Ни один родитель не любит делать домашние задания. Ни один. Я вот, например, до сих пор удивляюсь, почему в школах, ну, там существует продленка, но почему никто из педагогов не может вызваться и говорить там родители, я буду помогать вашим делать в индивидуальном порядке э, задания, ну, или там в групповом. Это будет стоить столько-то. Я уверена, что все родители согласятся, чтобы вот это вот, э, папа, это что? Или там, мама, это что? Избежать. Потому что родители устают, им хочется дома тоже отдохнуть, а не домашкой заниматься. Так, еще комментарий. Я, кажд, э, я раньше каждый поход в торговый центр пила кофе, но послушала вас про рублей и как отшептали. Все, да больше, больше человек не пьет кофе. Так, на время выбраться из сложной ситуации можно воспользоваться субсидией на оплату ЖКХ. Есть, кажется такая опция, но я думаю, что если погуглить, можно узнать об этом побольше. Да, вот да. Есть такая, да? Да, да, да. Льготы, льготы пособия для малоимущих, для... есть очень много. У меня даже есть подкаст на эту тему. Если потом слушатели за... ну, в директ мне напишут, я просто скину ссылку на этот подкаст, где можно будет прослушать. И, по-моему, я даже видео на канале YouTube выкладывала. Вот про пособие льготы анализ был у меня такой. Да, Ой, это супер. Есть. Вот, и наша подписчица Люба Штепа спрашивает, а как безболезненно вылезти из минуса? То есть, правильно мы понимаем схему, что для того, чтобы начать откладывать и что-то копить, нужно сначала со всеми своими минусами, долгами, кредитами вот, рассчитаться, да, что это в Или это ну, можно сделать одновременно? Э, зависит от вашей финансовой ситуации. Безусловно, можно делать все сразу, э, просто по чуть-чуть откладывать, а большую часть направлять на досрочное погашение. А, но бывает так, что э, Минус большой, и обязательств много, и сложно даже хоть что-то отложить. Поэтому здесь в первую очередь для того, чтобы вылезать, как, знаете, план, план выхода из, из долгов, что делаем? Первое, расписываем все свои кредиты, которые у нас есть, прямо в столбик. Взяли, расписали, их, посмотрели, и дальше начинаем уже анализировать. А по этому кредиту я в месяц плачу там 3, 3 тысячи рублей, поэтому полторы тысячи рублей, поэтому так, еще столько-то. И здесь два варианта. Первый вариант – это рефинансирование, пойти и перекредитоваться в другом банке, где платеж ежемесячный будет вам комфортен. Предположим, у вас сейчас в месяц уходит на оплату всех кредитов, я не знаю, 1015-1020, а зарплата у вас небольшая, ну там 60% от зарплаты вы направляете на погашение кредитов. Или даже 40%. Это тяжелая нагрузка, это большая очень. Соответственно, нам можно попробовать посмотреть рефинансирование, где нагрузка на бюджет, будет чуть меньше. То есть вы будете погашать, предположим, не, 20, не 40% от зарплаты, а хотя бы 20% от зарплаты, когда вам будет легче. А часть денег откладывать. Ну и, конечно же, в первую очередь, направлять все силы на досрочное погашение кредита, который меньше в объеме. Предположим, у вас есть потреб там за, на 500 тысяч, у вас есть потреб на 100 тысяч, тогда гасим тот, который на 100, даже если в тем процентная ставка меньше. Почему? Потому что его, с ним быстрее рассчитаться. Как только вы его закрыли, у вас освободилась дополнительная сумма денежных средств, которые вы планировали направлять на досрочное погашение, вы ее в карман не возвращаете, а начинаете погашать следующие кредиты и так далее. Со временем у вас выработается определенная система, при которой вы сможете и откладывать, и кредиты гасить. И важный момент, когда вы думаете о досрочном погашении, Обязательно сокращайте срок кредита. Не, э, сумму ежемесячного платежа стоит, еще раз повторюсь, сокращать только в том случае, если она вас душит. А быстрее рассчитаться по кредитам позволяет э, система, при которой мы сокращаем именно срок. Не надо вообще этим всем, да. Нужно как-то подумать. Потому а что Нет, все это ага, чтобы было полезно. Мы много часто сейчас говорим о том, что нужно откладывать, откладывать, откладывать, откладывать. А куда откладывать? Это просто вклады или это какие-то инструменты для инвестирования? да, да И какие инструменты посоветуете начинающим? Ну, инвестиции это только свободные деньги. Если мы говорим про инвестирование, вы должны туда откладывать, когда у вас уже есть финансовый резерв и когда у вас уже есть финансовая защита. То есть, ну, вообще культура управления деньгами, она нас обязывает, по сути, соломку стелить в разных местах. А, а это и есть разные копилочки. И вот одна из копилочек – это наша финансовая подушка или подушка безопасности, так скажем. Если плодение по доходам, у нас есть эти деньги, мы на них можем пожить. Мы можем с ними как-то там купить продукты, оплатить счета и так далее, и так далее. А, следующий элемент. А если, не дай бог, что-то случится со здоровьем, какой-то несчастный случай, конечно, мы можем получить по полису обязательного медицинского страхования, так скажем, медицинские услуги, нам и гипс наложат, нас и полечат, но лекарства физиопроцедуры, мы уже должны там проходить за свой счет. И очень часто в последнее время люди стремятся наоборот даже в медицинских центрах платных получать ну, так скажем лечение, а не в бесплатных поликлиниках. Это связано и с ситуацией с пандемией, это и связано с тем, что очереди не хочется стоять, ну и много других нюансов. Поэтому очень правильно иметь так называемый полис долгосрочного страхования жизни, который позволяет вам накапливать деньги, он э, не просто так, он еще и накопительный. И при этом в случае проблем со здоровьем получить выплату. То есть это обыкновенный, как это сказать, э, два в одном полис и рисковая страховка. Если у меня случился там перелом, стрясение или еще какая-то неприятность, я получила выплату. А, и при, при этом это способ накопить на долгосрочном периоде на какую-то цель. Предположим, мои дети, они застрахованы до 25 лет. Когда каждому из них будет по 25 я им выдам каждому по капиталу. При этом они еще и защищены, когда они дерутся и повреждают друг друга. Такое бывало не раз уже. Я получаю выплату от страховой компании. То есть они там подрались, один другого толкнул, голову расшиб. Слава богу, ни сотрясение, ничего. Но вот это сильный ушиб головы. И, соответственно, неделя больничного. За неделю больничного мне выплатили 5000 рублей. Потому что каждый ребенок застрахован. А вот. еще, насколько я знаю, для оформления таких полисов в банке, по крайней мере, в Сбербанке вам еще бонусом идет премиальное обслуживание там. Ну, а, я не рекомендую выставать. эти полисы покупать в банке, если честно. Потому что в банках как раз таки это идет э, продажи именно услуг банка. Я рекомендую выбрать страховую компанию, то есть, это где профессиональный участник рынка страхового банки они все-таки все время про заработок для себя, а и защита там очень слабая. То есть, если сравнивать страховой полис со страховой компанией, и если сравнивать страховые полиса, которые продают банки, защита зачастую слабее в несколько раз. Выгоднее именно застраховаться у профессиональных участников. А еще, насколько я знаю, на такого полиса дают налоговый вычет 13%. Да, совершенно да. верно. Да? да, да. Это еще и налоговый вычет. Социальный считается налоговый вычет. Совершенно верно, да. Супер, супер. Люба продолжает наш спрашивать, инвестирование в крупные компании – это хороший вклад в будущее или растрата денег? В какие компании лучше вкладываться? В надежные компании? Я, я рекомендую, рекомендую вклад в ВТФ-фонды. Ну, опять же, более подробно это вот здесь вот все рассказано, и еще в другой книге «Инвестиции без риска» в том числе. Что это такое? Это как раз-таки инвестиции для ленивых людей. Ну, или, так скажем, не для ленивых, а для непрофессионалов, чтобы никто не обиделся на слово ленивый. Mm -hmm. Я призываю заниматься своим делом, я призываю заниматься своим, там, своей работой, своим бизнесом, становиться профессионалом своей профессии, а свободные деньги направлять на инвестиции, именно свободные, не те, которые вам понадобятся через год, а те, которые вы ну, предполагаете сохранить на будущее. У вас хватает э, текущей зарплаты, чтобы решать свои проблемы. Инвестиции помогают быстрее накопить на цель. ИТФ – это как раз-таки инвестиционный инструмент, который торгуется на фондовом рынке, и в его состав включено несколько компаний. То есть мы не гадаем, в кого вложиться конкретно «Газпром» или «Роснефть» не выбрать, а там «Сбербанк» или «ВТБ». Я просто покупаю фонд ИТФ, где есть все, что нужно, там голубые фишки, предположим, Российской Федерации, и все, я, что называется, сплю спокойно. Но портфель нужно под себя, конечно, сделать, составить обязательно. Книга вам в помощь. Тут еще как раз, когда мы с вами обсуждали страховку, пришел вопрос, какую компанию выбрать. Я так думаю, что это про страховую компанию. Да. Ну, да что, а, ну, безусловно, нужно сравнивать и анализировать ваш вопрос, ну, вашу ситуацию конкретно в разных страховых компаниях. Я могу сказать, где застрахована я, и на момент, когда я выбирала, я анализировала несколько страховщиков, остановилась именно на компании ППФ страхования жизни, потому что у них самые выгодные и классные условия были. Уровень защиты классный, клиентский сервис потрясающий. И, конечно же, сам полис долгосрочного страхования был для меня выгоднее. Я купила, по сути, один полис, где были застрахованы я и ребенок. То есть я еще ни у кого пока не встречала у других страховщиков, таких выгодных предложений, чтобы быть застрахованной сразу с ребенком. Это, это очень удобно. Это классно, да. Так, еще у нас есть вопрос, в какой момент можно брать деньги из подушки безопасности. Иногда кажется, что чуть ли не каждый день есть желание снять на лечение или перехватить до следующего поступления. Алена, я вас прекрасно понимаю. <космех> Если так кажется, значит, так и нужно сделать. И здесь только вопрос в том, что нет ли, опять же, транжирства какого-то, да, то есть нужно здесь с собой поговорить. А если это лечение, это вопрос лечения, то я уверена, что это было запланировано. Соответственно, на запланированную цель, по идее, нужно было откладывать. Если не откладывали, но сроки подходят и надо пойти полечиться, значит, берем из подушки безопасности и делаем это. Если это какое-то плановое лечение, ну, типа, там, как сходить стоматологу, да, если это какой-то несчастный случай, то тут, понятно, по идее, поможет нам полис долгосрочного страхования. А, следующий момент. Если же нам хочется просто на повседневные траты тратить подушку, ну там типа какие-то развлечения, что-то еще, вполне возможно, мы неправильно распределили деньги в течение месяца. То есть мы не подумали о том, что у нас есть обязательные расходы, и у нас есть вообще-то расходы, которые требуют эмоций, так скажем, не обязательно. Но транжирство, согласованное каждый месяц, должно быть. При этом оно не должно вас душить. Какую-то сумму всегда надо выделять себе на развлечения. Человек должен отдыхать, иначе а, обратно может... Ну, если все время жить в экономии, вы можете потом просто за один раз большую сумму потратить. Лучше каждый месяц согласованно сколько-то тратить на развлечения. И тогда будет ощущение того, что я и обязательства закрыла, я и отдохнула в этом месяце, я большой молодец, еще и деньги отложила. И вот так системно, по чуть-чуть-по чуть-чуть можно прийти к, ну, к такому, к стабильному варианту для самого себя. Так, у нас спрашивают, будет ли запись эфира, так. она обязательно будет. И еще один вопрос, а сколько налоговых вычетов можно получить в год? Насколько я знаю, ограничено не по количеству, а по сумме, правильно? Совершенно верно, да. да. Вычеты вы можете получать по всем статьям, то есть и социальные, и имущественные, там, на инвестициях вычет, то есть любые, да, какие у нас только предусмотрены. Но вы должны понимать о том, что государство не возвращает вам больше, чем вы заплатили. Mm -hmm. Если вы заплатили за год, там, предположим, 24 тысячи в бюджет, значит, вам максимум эти 24 тысячи и вернут. Mm -hmm. Все просто. Mm -hmm. Елена, почему ваша новая книга, да, у вас уже есть было пособие по инвестированию, а вторую вашу книгу вы решили посвятить именно женщинам? Почему вот так сузили свою аудиторию и посвятили девочкам? Ну, от... Я уже сегодня говорила именно потому, что э, у девчонок как-то очень много эмоциональных проблем. Мне хотелось помочь именно э, решить какие-то вопросы без э, кучи тренингов, э, там, я не знаю, психологов и всего остального. А, мне, я знаю, вы знаете, у меня сложилось впечатление, что очень многие девушки вообще рождаются с мыслью, что они какие-то не такие, что что-то с нами не так. И как-то это общественное мнение это навязывает. У тебя там должен быть муж, у тебя должны быть дети, у тебя там должно быть это. Ну, никто никому ничего не должен. Это был мой девиз по жизни. Мама всегда говорила, что, Леночка, ты не тульский пряник, чтобы всем нравиться. и я это тоже приветствую. А, да, и, и со временем я поняла о том, что вот эти вот простые установки мне позволили сохранить, так скажем, какое-то психологическое спокойствие. То есть я знаю, что я хочу, я знаю, как это вы получите, я к этому спокойно двигаюсь. А девчонок в большинстве случаев вот растаскивают какие-то ненужные эмоции, состояния, очень много навешанного со стороны родителей, со стороны общества. Я надеюсь, что вот эта книга как раз-таки поможет девчонкам перестать э, включаться эмоционально в какие-то чужие ярлыки, снять с себя то, что уже сама на себя то, что все хорошо, все нормально. Нужно просто чуть-чуть подкрутить несколько инструментов, и будет все классно. Именно для того, чтобы помочь большинству. А вот вы еще в вашей книге выделяете 8 типов отношений с финансами, с точки да. зрения отношений к деньгам. А расскажите об этом, очень интересно. Ну, так, чтобы не, не совсем книгу пересказывать, да, я скажу сразу о том, что, конечно, их можно выделить гораздо больше. Я просто выделила ключевые. И э, сразу скажу, так как девочки склонны к изменениям, мы всегда меняемся, мы всегда разные, это наше, так скажем, объединяющее качество, э, поэтому э, все восемь типов могут сочетаться в одной, не означает, что вы там какая-то исключительно... расточительная красавица, или вы исключительно там авантюрная королева, ни в коем случае в вас может жить и красавица, и королева, и принцесса, совершенно верно, да. Мы разные, и вот это вот главное понятие. Поэтому читать стоит все психотипы, каждый из них помогает решить какую-то свою проблему. Например, если мы говорим о первом психотипе, который я там разбираю в книге «Раскочительная красавица», именно как остановить свое такое вот желание себя порадовать, как транжирство преодолеть. Если мы говорим о кредитной заложнице, как все-таки выбраться из кредитов, как сделать так, чтобы жить спокойно, благополучно и не на хлебе и воде. Иногда, конечно, все равно если мы говорим про кредитных заложниц возникает вариант, что на хлеб и воду надо сесть, но лучше посидеть там, я не знаю, полгодика на хлебе и воде и уже выйти на какой-то этап погашения кредитов и дальше уже спокойно накапливать, чем продолжать испытывать стресс. Поэтому вот инструменты как раз для того и даны, чтобы изменить финансовую ситуацию мягко спокойно, не сильно перегибая палочку. Мы за, мы за гибкость и за толерантность вообще во всем. Да. Так, что там чё там, чё там, чё там, Что там, да, что там? Фанаты пишут. Хочет да. книжку, начали Вас читать успокоит. книгу. Умная девушка становится богатой. Девочки, да, давайте, файл быть умными. Теперь нам нужно еще становиться богатыми. Лена, расскажите, а в какие финансовые ловушки чаще всего попадают именно девушки? Про кофточки мы поняли. Ну да, шопинг это номер один, мы его уже поговорили. А, кафешки рестораны это номер два. Это вот как раз-таки то безумное, без, бездумное, вот это вот неосознанное трата когда я хочу себя порадовать, но не понимаю как. На самом деле понятно, как, скорее всего, не хватает денег на какую-то глобальную мечту. И вот начинаем себя радовать по мелочам. А Это, это вот как раз-таки такое избегание решения вопроса. Лучше накапливать и понимать что мечта, она скоро осуществится, главное – начать действовать. А еще существуют ловушки, как же можно жить без этого. Это такая достаточно популярная ловушка, когда нам кажется, что, ну, ну как, как можно, вот, предположим, девчонки очень часто… Я сама была в такой ловушке, когда родились близнецы. Я считала… Я поняла, например, ловушка, которая говорит о том, что вот нельзя без этого жить. Я сама была в ней, я тратила очень много денег, когда родились мальчики на японские подгузники. Потом я посчитав, естественно, бюджет, поняла о том, что, извините, у меня дайте два, сразу это кругленькая сумма, я подумала, нет, это какой-то перебор, надо искать хорошего качества подгузники, чтобы не было никаких проблем с кожей. Но при этом, чтобы кошелек тоже не страдал. И, ну, где-то я месяц, по-моему, экспериментировала с разными э, фирмами и марками, нашла подходящий вариант, который меня устроил и по цене, и по качеству, э, чтобы у детей была там, здоровая кожа и так далее. Поэтому не бойтесь экспериментировать, когда вам кажется о том, что ну, я не могу без этого жить, мне, вот это вот прям важно для меня. М Вопрос всегда относительный. Есть вещи, которые можно поменять. Безусловно, есть какие-то там, которые поменять нельзя. Например, я не буду менять своего мастера косметолога да, там, или мастера по маникюру. Это для меня такое, как этот важный момент. Но вместе с тем посмотреть и проанализировать, а спортом я могу заниматься вот в этом центре или же вот там, я не знаю, где-то подешевле и поближе к дому. Качество же не изменится, потому что я же буду все равно также заниматься на тех же тренажерах, там, положим, может быть, инструктор будет попроще, а сейчас очень много приложений, где онлайн есть инструкторы, это тоже выгодно, и не всегда это хуже, может быть, это даже проще и так далее. То есть, варианты поиска, так скажем, выгодных трат все равно не должны останавливаться. И главное X, просто задаться ценой. Да. Да, да, да, да. Да, давайте, с мы не всегда ходили с шелаком. Да, мы раньше и без маникюра как-то жили. Да. И ничего. Раньше и пещера тусовались. Такое все если это абсурд, да? Ой, что там? Начали-начали. Все хотят книгу. Лена, поделитесь творческими планами. Будет ли следующая книга для мужчин? Да. Умные мужчины, но богатый. И же одинокий. И же с, с, с, мужчинами, с мужчинами я могу, знаете, как это сказать, как человек, который выращивает двоих, они хоть и маленькие, но уже полны мужских качеств, в своем отечестве пророка нет, я могу честно вам сказать, и вот с мужчинами сложно в плане того, что дать какую-то новую идею, потому что мужчины чаще всего знают, чего они хотят, им проще каких-то вопросах ориентироваться по жизни. У девчонок вот как раз таки меньше, больше эмоций и меньше вот этой вот такой внутреннего комфорта. То есть девочки склонны к сомнениям, а мальчики у нас склонны тому, что «А у меня все нормально. Это у вас какие-то проблемы, у меня все хорошо. Есть книга для мужчин, называется «Деньги есть всегда». Мы с издательством готовим рерайт этой книги как раз-таки по финансовой грамотности. «Инвестиции без риска» книга, которая была написана мной, она тоже подойдет мужчинам, потому что там достаточно сухой язык и очень много такой системности, структуры, которые любят как раз-таки молодые люди или, или, или, или просто мужчины так скажем что прямо отдельно ключевая пока мы об этом не думали мы думали о том чтобы сделать книгу для детей с редакторами о. планировали финансовую грамотность для детей у нас у меня даже есть уже наметки первые там, несколько глав написано что из этого посмотрим что из этого получится. Была бы у нас такая книга, мы бы сейчас не читали в взрослом возрасте книги девушек. Однозначно. Мне еще и свои травмы. Тут еще вопрос пришел. А с какой минимальной суммы вы рекомендуете начать инвестирование? Ну, инвестировать можно из тысяч рублей. Здесь важно именно понять, о том, какой у вас, какие у вас свободные деньги. Делать это нужно регулярно. Я рекомендую, то есть, или хотя бы раз в квартал, или раз в месяц отправлять деньги на инвестиции. Конечно же, портфель чтобы у вас был. То есть вы должны понимать, на что вы что вы покупаете в этот портфель и почему. Ну и важно, не инвестируйте на все. Пожалуйста, оставьте себе запас. Не отправляйте все деньги туда. У нас вот это вот очень очень такая важное качество. Нам кажется, что все, я начинаю финансовую грамотность и начинаем жить на хлебе и воде, потому что мы все проинвестировали. Пошли там монет инвестиционных накупили, что-то в депозит отправили, что-то, собственно, там фонды ИТФ прикупили, и все, и получается, свободных денег нет. Так не должно быть, не нужно сразу уходить в такое глобальное, так скажем, транжир, что уже с перекосом накоплений. накопление. Это, это, это тоже плохо, много хорошо тоже плохо. Поэтому все хорошо в меру. Там пишут подписчики, что для детей такая книга очень нужна, их по пальцам пересчитать. Поэтому, Илья, не будем вас отрывать от написания этой полезной книги. Спасибо вам за супер насыщенный полезными информационный, советами, да, да. полезными советами прямой эфир. Я думаю, что нам нужно будет его пересмотреть, Попробуем. переосмыслить. Да, что мы не будем а книжку, книжку не главное не прочитать, девочки. Да, конечно. Всем книжку читать. Это самое главное и самая первая инвестиция на пути к личным финансам, к откладыванию денег и к финансовой свободе.